Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 23-й вариант из сборника ОГЭшного Фипишного от Ященко 2022 года. Меня зовут Виктор и с вами канал Мистер Матлесон. Давайте посмотрим первые 5 заданий. В этот раз у нас счетчики. В счетчиках очень легко ошибиться в арифметике. Так-то задания в принципе несложные. Что есть? У нас есть таблица, в которой представлены тарифные планы по полугодию, Первый момент. И соответственно по счетчикам, что где как стоит. У Олега Борисовича установлен трехтарифный. Вот это первое, что нам нужно понимать. И при этом дана, дан график, на котором изображено, ну, собственно, потребление по месячное по каждому из тарифов. Давайте посмотрим. Вот у нас установите соответствие между периодами: май, июнь, июль. Так, май это у нас пятый месяц, давайте сразу подпишем. Вот это у нас май, соответственно за ним идет июнь, чтобы не путаться. Потом июль, здесь август и у нас есть еще октябрь-ноябрь, то есть это 10-11 месяц. Здесь октябрь, здесь ноябрь. И смотрим, расход уменьшился во всех трех тарифных зонах, расход в полупиковый и ночной увеличился. В общем, давайте посмотрим. Май-июнь. Что мы видим в май, июнь У нас полупиковая увеличилась с мая по июнь. Дальше ночная резко увеличилась, а пиковая резко упала. При этом июнь-июль. Опять же, полупиковая достаточно быстро увеличилась, ночная тоже увеличилась, пиковая незначительно упала. Июль-август полупиковая очень сильно увеличилась, при этом ночная уменьшилась, полупиковая уменьшилась. И в октябре-ноябре у нас уменьшение полупиковой идет, уменьшение ночной и уменьшение пиковой. Вот тройное уменьшение. Есть ли такое где-нибудь вообще? У нас по условию тройное уменьшение. Расход уменьшился во всех трех тарифных зонах. Вот смотрите, мы сразу попали. То есть Г будет у нас под первым номером. Так, под вторым. Расход в полупиковой и ночной увеличился одинаково. Смотрим. В полупиковой это вот полностью линия. И, соответственно, ночная это получается пунктирная линия. Есть ли такое, где это произошло одновременно? В принципе, это у нас второй... Это июнь и июль. Да, вот мы видим июнь и июль. Как раз вот здесь увеличение и вот здесь. И оно происходит одинаковое. Поэтому под пунктом Б у нас будет второй номер. Расход в полупиковый увеличился, а в пиковый и ночной уменьшился. Да, такое тоже у нас было. Это было в июле и августе. Вот смотрите, видите, уменьшение одновременное произошло. Соответственно, под номером 3. Ну и остается четвертый номер на май и июнь. То есть у нас получается по цифрам. 4, 2, 3, 1. Несложно, но немножко геморройно на самом деле. Дальше. Сколько месяцев в 2021 году в ночную превышал расход, чем в пиковую? Ночная. Это у нас пунктирная, штрихпунктирная, соответственно, пиковая. Ну вот смотрим. Вот здесь выше значение. Вот здесь выше. Дальше. Вот здесь выше. И все во всех остальных у нас ниже будет. Поэтому таких месяцев всего 3. Записали. Дальше. На сколько рублей заплатил бы Олег Борисович электроэнергию в январе больше, если бы пользовался двухтарифным. Ну, что мы должны сделать? Во-первых, раскидать показатели. То есть у него есть сейчас ночная, есть полупиковая, есть пиковая. При этом, вот смотрите, в двухтарифном полупиковая и пиковая то же самое, что дневная в двухтарифном. Поэтому для себя вот здесь отмечаем, что. Это будет дневная в двухтарифном. Дальше необходимо расставить показатели значений. Так, у нас с вами какой? Январь, то есть первый месяц. Ну что мы видим? Вот здесь 32. Здесь, соответственно, 38. И здесь 52. Расставляем. Так, в ночную, так ж, ночная же, по-моему. Да, все верно. В ночную было 52. В полупиковую было 32. И, соответственно, 38. Давайте считать, что было при трехтарифном. Во-первых, нам планы нужны. По планам у нас трехтарифном. Вот они значения. В двухтарифном вот они значения, потому что первое полугодие. Ну и, соответственно, расписываем просто. Так, в ночной 52 по 2,13. Дальше 32 по 5,47. И, соответственно, 38. По 6,57. В двухтарифном, что бы у нас было? Ну, 52 на 2,13 такая же там сумма. А дневная была бы уже 32 плюс 38, то есть это 70. И там тариф у нас 6,29. И нам надо найти разницу. Но вот смотрите, вот эти числа есть и тут, и тут, поэтому при разнице они взаимоуничтожались. То есть фактически нам надо найти разность вот этого и вот этого. Что получается? Здесь 175,4, здесь 249,66. При этом вот здесь у нас получается 440,3. А вот здесь если сложить, будет 424,7. И вот в принципе мы находим разницу. То есть это обычная арифметика, но ну и внимательность. Сразу говорю, я когда первый раз решал, вот здесь я косикнул. Это будет 15,6 рубля. Записали. Дальше. Насколько процентов общий расход в квартире в марте был больше, чем в феврале? Первый момент. Больше, чем в феврале. То есть февральский расход принимается за 100%. Это первое. Ну и давайте дальше считать. Вот у нас есть март, вот есть февраль. Смотрим, что у нас было в марте. Март это, соответственно, евро, февраль это третий месяц. Вот значение, вот значение, вот значение. Какие там показатели получается? Получается 36, 40 и 50. Февраль месяцем ранее. То есть вот значение, вот значение и вот значение. Там у нас выходит 26, так, 30 и 42. Соответственно, здесь. В сумме мы с вами получаем 126, здесь в сумме мы получаем 98. То есть разность в показателях у нас будет 126 минус 98, что дает 28. Ну и дальше составляем обыкновенную пропорцию. То, что в феврале принимаем за 100% по расходу, а разность принимаем за x%. Крест-накрест, то есть 98 умноженное на х, то же самое, что 28 умноженное на 100. Отсюда х будет 28 умноженное на 100, то есть 208 делить на 98. При этом нас просят а, округлить до десятых, то есть считать до бесконечности не надо, достаточно посчитать до сотых. Если посчитаете до сотых, получите 28,57. Число в сотых у нас больше. Либо равно 5, но дальше больше, соответственно, округляем до большего. То есть до 28,6. Записали. Ну и дальше у нас есть расход средний в 2021 году. Вот он, в принципе, показан. И нам говорят, что в 2022 году, во-первых, расход будет таким же ежемесячным, предполагается. Во-вторых, тарифы, по которым будут считаться, у нас будут браться с... Второго полугодия, то есть уже вот отсюда. И нам необходимо узнать оплату такой же, так однотарифный. Какой из планов, однотарифный, двухтарифный или трехтарифный нам выгоднее? Ну, давайте вот у нас однотарифный, двухтарифный и трехтарифный. У меня таблица сейчас перед глазами с тарифами. Вам, в принципе, ну, придется туда-сюда листать. Что есть по расходам? Ну, в однотарифном все стоит одинаково, поэтому мы киловатты просто складываем, то есть 48, 70 и 107. И умножаем на тариф во втором полугодии, а он составляет 5,66. Тут простая арифметика надо посчитать. 1273,5. При двухтарифном у нас 48 остается, и тариф там 2,32. А вторая часть, 70 и 107, уходит в дневную зону и складываются. То есть 177 умноженное на 6,51. Опять же, надо просто посчитать. То есть 111,36 плюс 1159,27. В результате вы получаете 1263,63. Это мы месячный, собственно, расход считаем. Ну и трехтарифный все это распределяется, то есть 48 на 2,32, 70 там уже по тарифу 5,66 и 107 у нас уходит по 6,79. В результате будет 111,36 плюс 396,2 плюс 726,53. А в сумме это дает 1234,9. Ну, понятно, что вот это самый меньший расход. То есть мы лучше трехтаретный счетчик и оставим. Но нам надо за год. За год, естественно, месячный расход в деньгах это 1234,9 умножаем на 12. Если умножить, вы получите 14, 14 точнее, 1809 и 0,8. А теперь смотрим. Это диапазон от 10 тысяч до 15 тысяч. То есть даже если вы чуть-чуть ошибетесь, в принципе, там диапазон в 5000 рублей, скорее всего, попадете. То есть третий вариант ответа под пятым номером идет. Хорошо, далее. Найдите значение выражения. Ну, во-первых, минус на минус даст нам плюс при умножении. То есть мы получим 5,3 плюс 39,6. Что в свою очередь дает 44,9. Записали. Далее. На координатной прямой отмечены точки. Надо установить, какая из них корень из 54. Что нужно понимать? 6 в виде корня квадратного. Это вот корень из 36. 7, соответственно, корень также из 49. 8, корень из 64. Понятно, что 54 между вот этими двумя числами лежит. При этом оно ближе к 49. То есть ближе к 7 это у нас пешечка. А пшечка идет под третьим номером. Хорошо. Дальше. Найдите значение выражения. Вот у нас есть деление степеней с одинаковыми основаниями. То есть основание остается, показатели степени вычитаются. То есть будет а в степени 12 минус 8, это 4. И делить на 25. Корень квадратный это фактически корень второй степени. Когда мы выносим, мы вот это показатель степени делим на показатель корня. То есть остается а в степени 4 делить на 2, это 2. Ну а корень из 25 это 5. 4 в квадрате 16. 16 делить на 5. 3,2. Записали 3,2. Далее. Найдите корень уравнения. Обе части сразу делим на 4. Получаем, что х плюс 10 равно минус 0,25. Ну и переносим десятку. Не забываем поменять знак. То есть будет минус 0,25 и минус 10. Это минус 10,25. Хорошо. У нас есть соревнования в 10 -м. 4 из Македонии, 9 из Сербии, 7 из Хорватии, 5 из Словении. То есть, 4 до 9, 13. Всего 25 спортсменов. Надо найти вероятность того, что последний из Македонии. Для этого просто количество спортсменов из Македонии, а их у нас 4. Делим на общее количество, на 25. Давайте на 4 домножим числитель и знаменатель, чтобы получился знаменатель кратной 10. Это сразу же будет наш ответ. 0,16. Далее необходимо установить соответствие между графиками. Вот смотрите, в целом представлен график функции k делить на x обратной пропорциональность. Если k у нас по модулю больше единицы, то соответственно в сравнении со стандартной y равно x, о, y равно единице делить на x, которая приходит вот так, у вас будет отдаление, то есть Веточка будет уходить от начала. Если k по модулю у нас меньше единицы, то оно наоборот приближаться. Давайте голубеньким нарисуем. Оно приближаться к оси x будет и оси y, то есть к центру. При этом, если k число само по себе больше нуля, то располагается в первой и третьей координатных четвертях. Если k само по себе меньше нуля, то во второй и четвертой. Ну и давайте установить соответствие. Вот здесь у нас k меньше нуля и по модулю. K меньше единицы. Здесь k больше 0 и по модулю k больше нуля. Здесь k меньше 0, но при этом по модулю k больше 0. Поэтому первый это b, второй это v, ну и соответственно третий это пункт a. Поэтому записываем 3, 1, 2. Дальше, что у нас. Мощность тока есть формула. Пользуясь этой формулой, найдите мощность. Давайте просто подставим. И квадрат, то есть это 8,5 на 8,5. И умножить на r, на 8. Вот это мы можем разложить как 2 на 2 на 2. 8,5 на одну двойку это 17. 8,5 на вторую двойку 17. И остается еще двойка. Получается 289 умноженное на 2. на 2. Только не 289 или 289 секунду. Да, все верно. 289, значит 578. 578 в ответ и запишем. Хорошо. Укажите решение неравенства. Во-первых, надо будет раскрыть скобки. То есть будет минус 4х плюс 16. То есть на минус на минус дает плюс при умножении. 5х минус x это x. 5 x минус 4х, конечно же, это x. Сюда 16 переносим, не забываем поменять знак. То есть получается, что x будет меньше минус 21. Есть, есть, вот он под третьим номером. Далее. Врач прописал больному капли в первые 5, потом на 5 больше, пока доза не достигнет 40. Потом 40 капель у нас принимать. 5 дней и дальше уменьшать на 5 капель, пока 10 он не примет. И надо узнать, сколько флаконов надо купить, если у нас во флаконе 200 капель. Ну что у нас получается? Вообще, конечно, там арифметические прогрессии. Но так как у многих сложностей, давайте просто распишем. То есть 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Вот он до 40 дошел. Потом 3 дня по 40 и дальше он идет с 40 до 35, там 30, 25. Я понимаю, что это геморрой, но по-моему так проще все-таки, чем объяснить, чем объяснять за аналитическую прогрессию. Почему на 3 я здесь умножил? Потому что у вас вот здесь и вот здесь уже по 40 есть. То есть как раз 3 и 2 даст 5 в сумме. Ну и что дальше? Мы смотрим вот здесь, смотрите. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь членов. У нас есть формула алифтической прогрессии. Это а1 плюс аn делить на 2 умножить на n. Это сумма n членов. членов. Вот как раз у вас вот здесь 8 подряд идущих членов. Причем первый это 5, восьмой это 40. То есть вы можете написать сразу, что это 5 плюс 40 делить на 2 умножить на 8. Потом идет 3 по 40. И дальше что? Опять алифтическая прогрессия. Один член 10 Второй 40, последний, их всего 7. То есть 10 плюс 40 делить на 2 умножить на 7. Почему я говорил про эфирическую прогрессию так легче? Легче, чем объяснить, как вычисляется А1, на отдельно, потом подставляются в формулу. Проще расписать. Ну что у нас сокращается? 45 на 4 это 180. 3 на 40 это 120. Ну и здесь что? 50 на 2 это 25, 25 на 7 это 175. В результате получаем мы 475 капелек надо. А у вас флакон 200 капель. То есть один флакон 200, 2 флакона 400 не хватит, три флакона, флако, флакона. да. Флакона это 600, соответственно, три штучки нам с вами хватит. Вот, поэтому три мы покупаем. Далее. Дан треугольник, угол BAC есть, на АД бисектриса надо найти угол ВАД. Биссектриса делит угол пополам. Поэтому мы просто 48 делим на 2 и получаем наш ответ. То есть он будет составлять 24. Хорошо. Далее. Что у нас далее? А Далее у нас есть окружность. Угол АОБ 45 градусов. То есть сразу можно сказать, что вот этот угол, это будет 360 минус 45, это 315 градусов. При этом длина меньше дуги 91. Длина оставшейся будет x. Ну и надо найти соответственно длину оставшейся. Дело в том, что длина дуги вообще вычисляется как 2πr умножить на альфа делить на 360. Где альфа это величина центрального угла. У вас один угол 45, второй 315. То есть, по формуле видно, что длина у нас прямо пропорциональна величине центрального угла. Соответственно, и относиться длины будут так же, как центральные углы, которые отсекают эти дуги. Поэтому можем написать, что 91-45 градусов относится. А 315 градусов, о, 315 градусов, очень важно, градусы под градусами пишите. А х это 315 градусов. Значит, х будет находиться как 91 на 315, то есть вот, крест-накрест, и делить на 45. 315 шипкарно на 45 сокращается, это будет 7. А 91 умножить на 7 это 637. Вот, в принципе, решение. Хорошо, давайте дальше. Сторона ромба 6, один из углов 150, найдите площадь. Но если вот здесь 150 угол, то вот здесь будет 30, как односторонний, у вас Прямые параллельные, а односторонние в сумме 180. А площадь параллограммы и ромба в том числе можно найти как произведение двух смежных сторон на синус угла между ними. То есть это будет 6 на 6 на синус 30. Синус 30 это табличное значение, оно составляет 1 вторую. Ну и получается 36 делить на 2 или 18. Записали 18. Дальше. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображен прямоугольный треугольник. Найдите длину гипотенуза. Так, клетка 1 на 1 значит умножать ни на что не надо будет. Здесь три клетки, здесь 4 клетки. Ну а дальше теремпифагора. пифагора. То есть 3 в квадрате плюс 4 в квадрате будет под корнем наша гипотенуза. То есть это будет 25 под корнем или 5. Записали. Дальше выбрать верное утверждение. В диагонали прямоугольника точка перещин делится пополам. Абсолютно верно. Площадь трапеции равна произведению основания трапеции на высоту. Нет, там полусумма основания, умноженная на высоту. Каждая из бисектрис равнобедренного треугольника является его высотой. Нет, только та, которая проведена к основанию. Поэтому правильно у нас будет только первый вариант ответа. Хорошо, решите систему уравнений. Здесь можно заметить, что фактически вот эти коэффициенты отличаются от этих в три раза. Поэтому если мы первое уравнение умножим на 3, мы получим 15 х квадрате. Плюс 3у в квадрате равно 61 на 3. Ну и, соответственно, второе это 15х в квадрате плюс 3у в квадрате равно 61х. Для чего это сделали? Мы теперь можем из первого уравнения вычесть второе. Причем x в квадрате и y в квадрате взаимуничтожатся. То есть будет 0 равно 61 на 3 минус 61х. Ну и, естественно, тогда 61х равно 61 на 3 и х равен 3. А дальше эту тройку подставляем в любое из уравнений, в первое. То есть будет у вас 5 на 3 в квадрате плюс у в квадрате равно 65. Следовательно, у в квадрате равно 16. И у равен плюс минус корень 16, то есть 4. Тогда в ответ у нас пойдет точка с координатами 3, 4, x, y и 3 минус 4. То есть вот два ваших ответа. Дальше, по двум параллельным ЖД путям навстречу друг друга следует скорый пассажирский поезд, скорости которых 65 и 40 км в час, длина пассажирского 350, надо найти длину скорого, если он прошел мимо за 36 секунд. Ну, надо понимать саму схему движения, то есть вот у вас двигается здесь 0,35 километра. Вот ему двигается навстречу. У него там, например, какая-то длина x километров. Что такое прошел мимо? Это вот они поравнялись, грубо говоря. Вот. Потом что происходит? Он, соответственно, у него перед равняется с задней частью. То есть вот так это выглядит. А потом, соответственно, их задней части равняется. То есть это выглядит вот так уже. И вот у вас движение происходит. Ну и надо понять, что тут есть что. То есть, вот это первый момент времени, потом вот второй момент времени, вот третий момент времени. Сколько прошла передняя точка? Сначала, чтобы поравнялись передней и задней части, она проходит вот эту длину, которая в принципе равна 0,35. Потом, находясь отсюда, она проходит сюда. Какая-то длина, а Эта это длина уже скорика. То есть, пройденное расстояние это сумма длин поездов. Дальше, когда объекты двигаются друг навстречу другу, можно скорости складывать. То есть, у вас 65 и 40 километров, в сумме дают 105 километров. Мы расстояние поделили на скорость, следовательно, мы получили время. Но мы расстояние брали в километрах, скорость километров в час, поэтому время мы в часах получим. То есть, 36 секунд надо представить в часах. В одном часе у нас 60 минут. Минут 60 секунд, поэтому это 3600 секунд. Можно сократить, то есть здесь будет 0,01. А дальше крест-накрест. То есть 35 плюс 100x равно 105. Отсюда 100x равно 70. Значит, x 0,7 километра. Ну а в таком случае в метрах это будет, конечно же, 700 метров. Хорошо. Дальше. Постройте график функции. Ну, что у нас есть? У нас под модулем находится x, поэтому мы пишем, если подмодульное выражение больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки, то есть просто как x. Раскрываем скобки, будет x в квадрате минус x, минус 5x, это минус 6x. Если же подмодульное меньше нуля, то модуль раскрывается как минус x, а минус x на x это минус x в квадрате, минус x на минус 1 это просто плюс x и минус 5x, минус 4x. Вот фактически два наши графика, которые нам надо начертить при определенных условиях. Хорошо. Ну, во-первых, найдем вершину параболы здесь. Это минус b делить на 2а. То есть минус коэффициент при x, то есть минус 6, делить на два коэффициента при х квадрате. Это будет тройка. Соответственно, y нулевой, эту тройку подставляем, будет 9 минус 18 минус 9. То же самое для второй. Это будет минус минус 4 на 2 на минус 1. Это будет минус 2. В таком случае y нулевое. Это будет минус минус 2 в квадрате. То есть это минус 4. И минус 4 на минус 2 это плюс 8. Минус 4 плюс 8 это 4. В принципе все. То есть нам нужна четверка с вами здесь. Так значит 2, 0. Ну и нам надо будет снизу девятку. То есть 2, 4, 6, 8. Ну и давайте вот 9 будет здесь, с минусом. Причем там 3 минус 2, соответственно. Берем x, берем y. Вот здесь 3, вот здесь минус 2. Но ну, опять же 1, 1, 0 расставляем. Так, в первом случае x в квадрате минус 6x. То есть у нас вершина 3 минус 9 вот здесь. Подставьте, например, двойку. Вы получите минус 8. Сразу ставим симметричную. Поставьте... Единицу вы получите минус 5. Сразу симметрию. Подставьте 0, будет 0. Ну и соответственно симметрия. Вот наша парабола с вами идет. Раз, два, три. Можно подставить еще, конечно. Но она вот уйдет куда-то туда далеко-далеко. Вторая парабола. У нее минус 2, 4 здесь вершина. Опять же подставьте единицу, получите минус единицу 3. 0 будет 0. Ну и вот, соответственно, ваша парабола. При этом я черчу одну до нуля и вторую до нуля. Почему? Да потому что у вас есть вот эти условия. Все, в принципе. Теперь y равно m, и она должна иметь с графиком общие точки две штуки. y равно m это прямая параллельная оси OX, проходящая через ординату m. То есть вот здесь у нас минус 10 ордината, значит это было бы y равно минус 10. Или m равно минус 10. Ну и когда будет две точки? Вот смотрите, дело в том, что вот эта она уходит в бесконечность. То есть до тех пор, пока она идет до вершины параболы, у вас одна точка пересечения будет. Как только она пройдет через вершину, то есть через минус 9, у вас будет одна точка пересечения, вторая. Дальше будет три точки пересечения. В четверке опять две и дальше одна. То есть m будет равно минус 9 и 4. То есть два значения у нас с вами есть. Хорошо. Прямая параллельная стороне АС, треугольник ABC пересекает АВ AB и BC в точках МН. Соответственно, найдите BN, если МН, AC и NC даны. Давайте нарисуем наш треугольник. Введем обозначение. То есть C. Вот у вас прямая проходит МН. Она равна 20. АС 35. НС 39. Сразу же возьмем BN за x. Что можно сказать? Во-первых, угол ВМН будет равен углу А, как соответственный при параллельных МН и АС секущий АМ. Во-вторых, угол В общий для треугольников, следовательно, у вас есть равенство двух углов, и можно говорить о том, что треугольник БМН подобен треугольнику АВС. Раз есть подобие, то напротив равных углов у нас лежат соответственные стороны, и мы находим, что МНКЦ это 20 к 35, или сократить на 5, 4 к 7. То же самое, что bn к bc. Ну или x к x плюс 39. Так, все вроде верно. Ну что сделаем? Крест-накрест, то есть 4x плюс 4 на 39 равно 7x. В таком случае 3x равно 4 на 39 и можно на 3 сократить обе части. То есть остается 4 на 13, это 52. Вот, в принципе, ваш ответ на 23. В 24-м дана трапеция диагонали пересекается в P. Докажите, что площади треугольников АПБ и CPD равны. Давайте накидаем трапецию. Вот проведена одна диагональ, вот проведена другая диагональ. Обозначение ведем A, B, C, D. Здесь P. Сразу проведем высоту H. Что можно сказать? Вот смотрите, площадь треугольника АБС это 1 вторая ВС умножить на H. С другой стороны это та же самая площадь треугольника ВСД. Высота-то у них одна и та же, основание-то у них одно и то же фактически. При этом площадь треугольника АБС можно расписать как АБП плюс ВПС. А площадь треугольника BCD как CPD, площадь, плюс BPC. Ну вот смотрите, хоп-хоп, значит площадь ABP равна площади CPD. Что и требовалось доказать. Дальше. Дан параллелограмма BCD, проведена диагональ AC. Ага. Точка o является центром, ну и соответственно много всего дано. Во-первых, давайте построим рисунок. Вот наш параллелограмм. То есть А, Б, С, Д. Вот проведена наша диагональка. Пусть вот здесь где-то центр окружности. То есть вот так бы у нас выглядела наша окружность. Вот мы ее провели. Это наша Ошка. Сразу точки касания мы построим. Вот здесь точка касания. Ведем, например, М, Здесь пусть будет К. Нам говорят, что расстояние до точки А, то есть это АО, 25 нам говорят, что до АД, то есть вот я перпендикуляр провожу, пусть будет это ОЛ 15, и до АЦ 7, то есть вот как раз, ну, во-первых, радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной, то есть можно уже сказать, что ОК OK это и есть наша северность, радиус нашей окружности. Но в таком случае... ОН это будет тоже такой же радиус, и он будет 7. То есть уже можно сказать, что НЛ это 15 до 7, то есть 22. Хорошо. Часть у нас с вами появилась. С другой стороны, давайте посмотрим на треугольник АОК. Он, естественно, прямоугольный, поэтому АК по тереме Пифагора найти достаточно легко. Это 25 в квадрате. Минус 7 в квадрате 24. Теперь давайте вспомним формулу, что площадь треугольника можно найти как полупериметр на радиус вписанной окружности. При этом радиус у нас есть, остался полупериметр. Как будет складываться полупериметр? Вот смотрите, у нас отрезок АК и отрезок АМ, они равны. Почему? Да потому что это отрезки касательных, проведенные из одной точки. Аналогично МБ и БН будут равны. Аналогично НС и ЦК будут равны. Поэтому мы можем расписать, что полупериметр это дважды по bn, ну дважды по bn это mb плюс bn, плюс дважды по nc, то есть это nc плюс ck. Ну и соответственно дважды по ak, это наша am плюс ak. То есть выбирали специально, почему двойки сократятся, bn плюс nc это bc, то есть полупериметр это bc плюс ak. Ну, в принципе, все. Значит, площадь нашего треугольника ABC можно представить как BC плюс AK, то есть 24 умноженное на наш радиус 7. В таком случае площадь паралограмма ABCD это удвоенная площадь ABC, то есть это 14 на BC плюс 24, потому что у нас диагональ параллограмм делит на 2 равных треугольника. Но с другой стороны площадь ABCD можно выразить как... ВС на проведенную к ней высоту, то есть фактически на ЛН, то есть 24. Ну и тогда получается, что 14ВС плюс 14 на 24, то же самое, что, соответственно, Так, 20. Так, только вот здесь не 24, конечно же, вот, вот, вот, вот, вот тут 22, потому что... НЛ у нас 22, вот сюда почему-то посмотрел. Ну и, соответственно, 22BC. Ну, отсюда получается, что 6BC это 14 на 24. Значит, наши BC, если сократить вот так, будет равна 50. скольки там? Нет. Нет, не будет. Третий вариант я зря записываю подряд. Вот здесь, конечно же, 8bc, и, соответственно, останется 3. 42. Ну и все. А площадь это у нас произведение основания на высоту, то есть 42 на 22. Что это у нас там? 840 плюс 84 это 924. Все, в принципе. Задание разобрано, вариант тоже разобран. В самом конце, конечно, немножко с арифметикой и внимательностью покосячил. Но я думаю, вы, в принципе, поймете решение. Тем более, я все поправил. Рад, что вы до сюда дошли, если вы дошли. Да, вообще рад, что вы смотрите мои видео. Рад, что лайкаете, подписываетесь. В принципе, канал растет. До новых встреч, дорогие друзья!